здравствуйте с вами Сергей Бердачук в этом видео я хочу поговорить про доходность вашего бизнеса про анализ тех видов услуг и продуктов которые наиболее оптимальны для вашего бизнеса мы сегодня будем рассматривать АБЦ анализ как при помощи статистических данных понять какие услуги приносят вам максимум прибыли обычно это соотношение 20-80 20 процентов 20 ваших продуктовых услуг приносят вам 80 процентов вашей прибыли практически это почти во всех видах деятельности распространяется эта формула например 20 процентов ваших поставщиков наиболее выгодная вам в работе 20 процентов ваших работников приносят 80 процентов вашей прибыли и так далее независимо чем вы занимаетесь есть какие то показатели внутри вашего бизнеса которые можно оценить Главное в этой табличке свести это все статистические данные за некоторый промежуток времени, например, за день, за месяц, за квартал или за год и определить конечную цель, что вы хотите определить, что из данной таблицы, по каким показателям вы хотите определить прибыль. В данном случае я буду рассматривать анализ медицинской фирмы, которая оказывает услуги, ну, например, УЗИ. УЗИ и так далее. Услуги медицинского плана. Прописываем в данной таблице первое, это конкретно наименование услуги, либо же код этой услуги и стоимость. За данный период времени, например, за месяц, было оказана пять раз эта услуга. Потом я ввожу колонку маржинальности. Но ну, маржинальность в данном случае рассматривается именно для того, чтобы определить прибыль. То есть, если у вас какие-то другие критерии, например, чисто затраты вы оцениваете, ну, желательно иметь именно показатель, который бы показывал конечную прибыль. Насколько выгодна каждая отдельная услуга, либо же группа услуг. Вы можете, опять же, чисто сгруппировать то есть не всю услугу, а, например, вот по сотке сгруппировали услугу, по двухсотке, по трехсотке, если они у вас фактически это ваше подразделение в данном варианте, То есть вы можете определить, что, например, на кабинет процедурный тратится столько-то затрат, То есть на услуги врачей, на медицинские препараты, на УЗИ столько-то затрат, аренда помещения, электроэнергия, оборудование, оплата врачам и так далее. Вы определяете в среднем. Можно детализировать до конкретной услуги, можно детализировать до Конкретный. Это все зависит от конкретного вида бизнеса. Как вы сможете распределить эти все данные. Ваша задача именно определить конечную прибыль, которую вы получаете. Далее, конкретно для этого вида бизнеса характерно то, что каждая из услуг может несколько раз поменяться. Например, укол вкалывается одному и тому же пациенту несколько раз, или массаж, или какая-то процедура оказывается многократно за период, например за месяц. Соответственно, мы вводим дополнительный параметр, это кратность применяемости данной услуги у клиента. Соответственно, у нас получается средний показатель по клиентам. Мы рассчитываем по формуле это у нас сколько раз мы оказывали услугу делим на кратность у клиента. У нас получается, что в среднем мы оказывали, вот, например, по данной услуге один, а по данной услуге на пол человека в месяц или там 1,7 месяц важно именно это важный показатель для того чтобы определить насколько выгодно вам привлекать клиентов для конкретных услуг насколько вам эффективно потому что привлечь клиента обычно стоит достаточно больших денег И чем чаще опять же если вы берете например разрез большой за год там, или за несколько лет у вас тогда получается жизненный цикл клиента То есть, привлечение клиента это одни деньги а за жизненный цикл работы с клиентом, например, за три года, вы зарабатываете на нем, скажем так, привлечь клиента, например, стоит 10 долларов, а за жизненный цикл вы зарабатываете на нем 300 или 500 долларов. Какие-то такие грубые прикидки. Поэтому привлечь клиента, хоть и дорого, но часто это может быть даже в убыток вам, потому что вы знаете, что в дальнейшем, через некоторый промежуток времени, вы на нем заработаете больше денег, и вам всегда выгодно первую операцию сделать именно потому что конкретно в медицинском направлении да, практически в большинстве таких вот сфер оказания услуг проблема в том что пока вы не оказали эту услугу человек вам не доверяет то есть это холодные клиенты которые с которыми нет еще взаимодействия фактически маркетинг это комплекс мероприятий не просто по привлечению клиентов а по Формирование процесса доверия. Формирование процесса взаимодействия с клиентами. Психология работы с клиентами. Ваша задача именно полностью максимально работать, прорабатывать, получать от них отзывы. чтобы вот, Особенно после первой услуги, первый контакт очень важен. Какое впечатление о вашем продукте будет у клиента. Так и дальше. Будет он с вами дальше работать или не будет. Либо же он заплатил деньги первую платеж и ушел, либо же он, он дальше, уже не будет смотреть на цены. Вот интересный момент, что людям иногда не, не столь важны цены. Есть три категории клиентов. Те, которые всегда покупают самое дешевое, независимо от вариантов. Есть, которые выбирают соотношение цена-качество. Есть VIP клиенты, которые на цены практически не смотрят даже наоборот если цена низкая то они даже не смотрят на эти услуги потому что это для них не интересно они понимают что за такие деньги такого качественного обращения качественного то есть им надо как правило не ценят время и качество обслуживания критерий у них первый порог это минимальная цена от которой вы начинаете оказывать эти услуги соответственно и дорогие услуги тоже хорошо продаются, если их правильно преподнести и, соответственно, чтобы клиент был доволен. Самое важное, чтобы клиент был доволен. Итак, мы вычислили реально, сколько мы по клиентам и попытаемся вычислить, сколько реально прибыль с клиента, то есть та прибыль, которую мы получали, и прибыль ту, которую мы получаем за этот период с клиента. То есть по формуле считаем, это мы берем прибыль, делим на количество клиентов, то что мы расчётное. Подбиваем итоговую сумму. Вот тут начинается самая интересная колонка. Это колонка процентов вкладов прибыль. Фактически мы рассчитываем. Берем вот эту вот итоговую сумму. Это у нас колонка и 28. Здесь ее помещаем в знак доллара, чтобы она статическая была. И умножаем на прибыль. Соответственно, у нас получается 100 разделить на вот это вот значение. Здесь мы получаем тот параметр, по которому у нас распределение именно вклада данной услуги. Видно, что вот эта вот услуга, вот эта услуга вносит достаточно существенный вклад. Соответственно, нам интересно отсортировать. Берем сортируем. По проценту вклада в прибыль. По убыванию. Вот у нас получилось, сразу видно, какие именно услуги приносили нам максимальную прибыль. Ну и соответственно можно добавить еще колонку для определения именно вкладов в этой прибыли в конечный итог. Так, это у нас колонка Y2, 2% вкладов в прибыль. И дальше ее начинаем суммировать с последующими. Дублирую. Вот наглядно видно, что вот этот вот порог можно его выделить заливкой красным. Вот этот вот порог формирует основную часть нашей прибыли, фактически это 20 процентов, даже может на одну колонку меньше получается, ладно там до 80 и грубо говоря вот до 90 вот эти вот это остальная часть половина видно наглядно все остальное все остальные услуги они менее эффективны для нашего бизнеса Не, сразу правда нельзя определить насколько они эффективны, потому что они могут быть в сочетании с другими. Например, какая-то услуга входит в состав другой услуги, ну, грубо говоря, у нас мы оказываем какие-нибудь сопровождение по беременности, например. То есть это пакет услуг, который стоит порядка 30 тысяч российских рублей, и он включает в себя комплекс других услуг. Он может быть вполне сюда, но все надо учитывать. Но в любом случае у вас будет картина, Проанализировав ваши статистические показатели, вы можете определить, какие конкретно услуги приносят вам максимум прибыли и уже на них делать основной упор. А вот эти услуги мы уже дальше рассматриваем, насколько они нам важны для продвижения. Мы их оставляем в прайсе, мы, мы на них не делаем такую упору. Основной упор во всех рекламных материалах, опять же рекламные материалы это сложный вопрос, в любом случае вам надо знать, какие конкретно услу услуги дают вам максимальную прибыль и понимать, что особенно процесс до, до продаж, когда вы скрипты для ваших работников, врачей, например, прописываете скрипты, что вам выгоднее всего продать. Есть, они должны понимать, какие комплексы услуг выгоднее. На этом все. Применяйте эту технику. Обязательно сделайте такую табличку и определите, как реально? Какие реально? Потому что вот то, что вот показатель здесь прибыли, это совсем не говорит о том, что эта услуга действительно прибыльная. Вот посмотрите, вот наглядно видно, что прибыль вот, это вот дает на самом деле накопительный вклад гораздо больше, чем вот это. Вот. Все относительно в этом мире. Статистика, тут на самом деле статистика очень многие вещи открывает глаза. Применяйте эти техники. С вами был Сергей Бердачук. Это проект больше продаж до свидания.